зафыркал и зарокотал двухцилиндровый мотор. На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенной от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим, Ветер бил в глаза и развивал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Иногда на выходе из поворота глядели нетерпеливо, иногда печально и все время настороженно. Что дальше? Ровный прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине казалось. Это покой, излучаемый морем, землей и небом, затормозил и присек вращение колес. Бензин кончился. Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горючее в бак. Его жена и сын тихо глядели на море. «Море красивое, правда?» – сказала женщина. «Мне нравится», – сказал мальчик. «Может быть, заодно сделаем привал и поедим?» Мужчина навел бинокль на зеленый полуостров вдали. «Давайте!» Рельсы сильно изъела ржавщиной. Впереди путь разрушен. «Придется ждать, пока я исправлю». «Сколько лопнуло рельсов, столько привалов!» — сказал мальчик. Женщина попыталась улыбнуться. Потом перевела свои серьезные пытливые глаза на мужчину. «Сколько мы проехали сегодня?» «Неполных 90 миль». Мужчина все еще напряженно глядел в бинокль. «Больше, по-моему, и не стоит проходить в день. Когда гонишь, не успеваешь ничего увидеть. Послезавтра будем в Монтерее». На следующий день, если хочешь, в Палу Альту. Женщина развязала ярко-желтые ленты широкополой соломенной шляпы, сняла ее золотистых волос и, покрытая легкой испариной, отошла от машины. Давайте есть. Мальчик бегом отнес корзинку с припасами на берег. Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним.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 Они не умерли, — сказал он. Просто ушли. А другие города? Он зашел в телефонную будку. Набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско. Молчание. Молчание. Молчание. Все, — сказал он, вешая трубку. Я чувствую себя виноватой.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 У нас одна обязанность – быть счастливыми. Тридцать лет счастья впереди. Разве плохо? Но... Но тогда нам нужно заводить еще детей, чтобы снова населить мир. Он медленно, спокойно покачал головой. Нет, пусть Джим будет последним.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 и мужчина легонько постукивал пальцем по своему карманному атласу. Через месяц в мае доберемся до Сакрамента. Оттуда двинем в Сиэтл. Пробудем там до 1 июля. Июль – хороший месяц в Вашингтоне. Потом, как станет холоднее, и обратно. В Елоустон, несколько миль в день. Здесь поохотимся, там порыбачим. Мальчику стало скучно.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 «Что?» – думала она. «Что он написал на бумажке?» «Что там, в бутылке?» Бутылка плыла по полному. Мальчик перестал плакать. Потом он отошел от воды и остановился около родителей, глядя на них. Лицо не просветлевшее, не мрачное, не живое, не убитое.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 Медленно-медленно прокатился по улице пышущий жаром металл трамвая, Будто смотришь в окно, и у тебя на глазах кадры замедляются, и стихает постепенно звук. Все стало мягче и расплывчате, и ничто больше не имело значения. «До чего хочется выйти и поиграть?» Он не сводил с ребят глаз.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 Глаза у него были какие-то чудные. Я никогда не видел настоящего моря. Только в кино. Готов поспорить, оно и пахнет по-другому, и вид у него другой. Не такой, как у нашего лисьего озера. Оно огромное, в тысячу раз лучше. Так обидно, что нельзя прямо сейчас туда отправиться. Ждать недолго, сынок. Вы дети такие нетерпеливые. Очень хочется.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 Удивленно заморгал. И еще чуть слышно. Солнце на волнах, море без дна, Эги, эги, приналякте, друзья, будто сотни, а то и больше голосов пели под скрип уключен. Придите к морю, где паруса и другой голос, совсем отдельный, едва различимый сквозь шум волн и океанского ветра. Приди же к морю циркачу, что за валом бросает вал, к сверканию соли на берегу по тропе, который не знал. Он отнял раковину от уха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 «Эй, ребята, скорее! Кто последний? Обезьяна!» И звук маленького тела, болтыхнувшегося в эти волны.